Привет, чудесные! Меня зовут Алена Ивона. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы поговорим об эмоциональном состоянии, почему оно возникает, какие стадии у него бывают, как я с этим боролась и что вообще делать, чтобы в это эмоциональное состояние не входить. Начнем с того, что я буду периодически в ходе видео вот так вот двигаться, потому что картинка на камере нестабильная из-за солнца, которое то заходит, то выходит. Эмоциональное выгорание впервые встречается у женщин в декретном отпуске, у мужчин, я не знаю, когда она впервые встречается, напишите мне. В моем случае эмоциональное выгорание встречалось задолго до декретного отпуска, и э, в основном оно у меня связано было с работой. Я очень сильно переживала из-за каких-либо проблем, и это сказывалось на моем психологическом состоянии. И поскольку я не знала, что это такое эмоциональное выгорание, у меня были свои методы выхода из него и свои методы переживаний. Эмоциональное угорание считается психологическим заболеванием, и на определенных стадиях оно лечится даже медикаментозно. Слава богу, мне этого не приходилось делать. Первая стадия — это самая классная стадия, я думаю, у многих она встречалась. Это когда ты поставишь какую-нибудь себе цель на работе или в жизни, и у тебя появилось огромное количество энергии, воодушевления, адреналина. Ты хочешь достигать недостигаемого, хочешь строить карьеру. В этот момент вам надо задуматься, потому что в таком состоянии вы долго находиться не сможете, в таком всегда положительном состоянии. И нужно его контролировать. Это как эмоциональный качель. Вам либо очень-очень-очень хорошо, вы очень-очень воодушевлены, либо вам очень плохо. Это уже одна из последних стадий эмоционального вгорания. На этой стадии человек очень поглощен своей целью, своей работой. Все силы и энергии он вкладывает туда, готов днями и ночами работать, над этим учиться, поглощать информацию, делать, убивать на все остальное. И из-за этого происходит дисбаланс во взаимодействии с внешним миром, в взаимодействии с людьми, с духовной своей частью. Далее начинается вторая стадия, стадия легкая усталость. Когда вы уже немного подустали от своих действий, но еще можете работать, у вас еще есть некие силы, вы периодически можете найти для себя мотивацию, взять себя в руки и использовать всю свою силу воли. Видите, я уже начинаю двигаться. И продолжить работать. Но уже результаты не те, воодушевление не то. Вы начинаете понимать, что что-то не так. Я раньше считала, что это состояние просто связано с тем, что я привыкаю к новому месту, и уже не так все кажется красочным и красивым. И на второй стадии вам становится тяжелее концентрироваться на работе, и к концу дня вы уже чувствуете себя как выжатый лимон. Хотя раньше, на первой стадии, вы могли дома работать и с работы поздно уходить. Ну, в общем, я думаю, многие об этом слышали. Эту стадию я помню, как вчера. Это прям стадия, когда я начинала что-либо менять, потому что в этом состоянии находиться уже очень и очень тяжело. Это, знаете, когда вы уже проработали год, два года на работе, вы устали от своей работы, не знаете, как уже дальше подступиться, чтобы достичь своих каких-либо целей, например, в повышении, не понимаете, почему у вас не хватает сил и энергии. Утром когда вы просыпаетесь, вы уже просыпаетесь уставшими. Я просыпалась с желанием уснуть и больше не просыпаться, потому что мне очень дико не хотелось на работу. Буквально со слезами на глазах я вставала и шла туда. Ехала очень грустная на работу. а Потом уставший приходил домой и совершенно ничего не хотела сделать. А у меня всегда были какие-нибудь идеи, планы, которые... Ну, никак не связано с работой, и логично, что их нужно выполнять уже после рабочего дня, но никаких сил на это уже не оставалось. Я просто ложилась на диван, залипала в интернете, ничего не делала, и выходные для меня это был целый праздник. Но мне этих выходных не хватало. И как раз-таки в таком эмоциональном состоянии тебе уже не хочется взаимодействовать не только с коллегами, но и с членами своей семьи. Потому что ты уже устал от всего, от всех этих обязанностей. Тебе хочется отдохнуть, не видеть никого. А тут еще и а, члены семьи просят тебя какой-либо помощи. Следующая стадия это когда вы смиряетесь с тем, что ничего изменить нельзя, вы становитесь похожи на робота, которому ничего не нравится, ничего не хочется, у вас нет практически никаких эмоций, вы просто вымираете как эмоциональное существо, вы робот. все делается механически. Вам уже не хочется достигать никаких своих целей, вы о них даже не вспоминаете, жизнь кажется безысходной, кажется, что в ней нет смысла, не к чему стремиться, зачем что-либо делать, если мы все умрем и тому подобное. И это как раз-таки предпоследняя стадия, и на последней стадии человек уже устал от всего, он отчаян, он не знает, как выбраться из этого состояния. Если он вообще не в курсе о том, что такое эмоциональное выгорание, то у него вообще взрыв, взрыв мозга происходит. И возникают такие мысли суицидальные, что он никому не нужен, что этот мир может хорошо прожить и без него. В общем, Рассказала вам об этих пяти стадиях, как у меня было. Я ходила на работу, потом первые две стадии проходили, я уже очень сильно уставала, мне уже не хотелось работать, я не знала, что со мной происходит, и начинала сильно болеть. По неделю, полторы я с удовольствием брала больничные, потому что понимала, что после этого мне становится гораздо-гораздо легче приходить на работу. Но так долго на работе я уже продерживаться не могла и все чаще и чаще болела. И после частых болезней я чувствовала свое состояние, понимала, что нужно что-то менять. Думала, что это все дело в работе, все дело во мне, и нам просто не зачем дальше вместе существовать. Поэтому начинала ходить на собеседование, искать новую работу. И именно переходы на новые работу помогали мне приходить в себя. И начиналось все по новой. Я приходила на новую работу, у меня была первая стадия эмоционального вгорания, я была выдушевлена, ставила цели, идеи, много работала и так по кругу. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, исключить всю работу полностью. Очень сочувствую тем людям, которые вообще не могут отказаться от своей работы ввиду денежных проблем. Но Ищите возможности. Ваше здоровое психологическое состояние важнее какой-либо работы в целом. Главное, чтобы этот отдых, этот отход от работы не повлиял на ваше финансовое состояние. Поэтому всегда делайте финансовую подушку. 10% от зарплаты. Куда их надо класть? В банк. В банк. Ну, видишь, поживет пока на сбережения. Для того их и делают. И, знаете, есть такие люди, которые как будто бы исключают свою работу, но сидят дома, болеют и периодически переписываются со своими коллегами, помогают им решить какие-то проблемы. Нет, так не работает. Вы исключаете свою работу полностью. Во время цифрового детокса вы полностью должны отказов... отказаться от социальных сетей. Проще всего это сделать удалением приложения с телефона. Кто-то удаляется из самих социальных сетей и отключением уведомлений. Единственное, что вас должно интересовать в телефоне, это функция звонка своим друзьям и функция переписки со своими друзьями в каких-либо мессенджерах. Но ни в коем случае не Stories, не Instagram, не контакт, не YouTube. Вот вы отказываетесь от телефона и а, все в комплексе. Отдых от работы, отдых от домашних обязанностей. Отдых от социальных сетей, приправленное все это общением с друзьями, общением со своей семьей, кино, сериалами, художественной литературой, все это на протяжении недели, больше недели поможет вам выйти из эмоционального выгорания и вновь прийти в то работоспособное состояние, когда у вас появляются желания, эмоции чего-либо достигать, и вы вновь хотите жить. Именно тогда считается, что эмоциональное выгорание как бы ушло из вашей жизни. Но хочу заметить, что если человек хоть раз попал в эмоциональное выгорание, состояние эмоционального выгорания, то вероятность того, что вы вернетесь туда вновь, очень высока. Поэтому нужно предупреждать эмоциональное выгорание в принципе. Особенно это важно для фрилансеров, которые не могут расцелять отдых и работу – отдыхают там, где работают, работают там, где отдыхают. Именно для фрилансеров и для тех, кто вообще в принципе не хочет входить вновь в это состояние эмоционального горания, следующие советы. Давайте будем разговаривать на языке фрилансеров, потому что для них это актуальнее. Вы на работе как-нибудь подстроите под себя эти советы. Обязательно расграничивайте свои часы работы, то есть выделять определенные часы дня, когда вы только работаете. И в эти часы дня вы ни на что не отвлекаетесь вообще. И в другие часы дня, которые не предоставлены работе, работе тоже не отвлекаетесь на работу. Ну, Естественно, бывают форс-мажорные ситуации, но уж навряд ли у вас проявляются эти форс-мажорные ситуации на протяжении вс... каждого дня. Нужно иметь гибкий график, который может подстроиться под ваши непредвиденные обстоятельства. Не нужно забивать каждый час своего дня, потому что если вы построите жесткий-жесткий график, то выходя из своего собственного плана, вы будете чувствовать негативные эмоции, а это категорически нельзя. Старайтесь разделять пространство того, где вы отдыхаете и того, где вы работаете. На работе вы можете, например, ходить по коридору, выходить на балкон, на улицу и так далее. Навряд ли вы живете, вы работаете в тюрьме, где этого делать нельзя. А фрилансеры делайте разграничение. Я, например, работаю за рабочим столом своим, за компьютером, а отдыхаю лежа на диване за телефоном или планшетом. И еще один главный фактор. Того, что нужно понимать, знаете, что все методы э, повышения своей продуктивности и эффективности сделаны для того, чтобы увеличить время для своей жизни, для своего отдыха, а не для того, чтобы у вас появился свободный час, и вы забили его вновь какой-либо работе. Если вам удалось сделать работу раньше, то значит вам удается начать раньше отдыхать. Ну и напоследок, э, начинайте планировать свой рабочий день, делать наметки еще вечером, и планируйте свой день утром. Тогда у вас не будет такого, что вы либо сильно переработались, либо недоработали, и у вас не будет никаких несостыковок. На этом все. Спасибо за внимание. Я думаю, вам эти советы помогут хотя бы примерно начать понимать, что такое эмоциональное выгорание, что это невымышленное состояние, что оно встречается не только у вас, но и у всех вокруг. Знайте об этом, боритесь с ним и Ходите к психологу, если у вас есть такая возможность. Они тоже знают об этом эмоциональном выгорании. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Пока!